Лада Веста, 2020 год. Запись ключа с кнопками. Смотрим пробег на автомобиле. 79 километров. Автомобиль завелся. Выключаем зажигание. Вторым ключом. автомобиль завелся пишется через онлайн через программатор такие вот дела Багажник, хлопните, пожалуйста. Угу. Это у нас Лада Веста 2020 год. Ключ с кнопками заводим. На машине пробег 140 километров. Вот такой вот комплектик у нас получился.